Уважаемые профессионалы, ветераны нефтегазовой отрасли, поздравляю вас с Днем работника нефтяной и газовой промышленности. Нефтегазовый комплекс Югры играет стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности страны. Благодаря самоотверженному труду первопроходцев, ответственному отношению к делу современного поколения работника отрасли Югра Основной нефтегазодобывающий регион России. В год 90-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа, 60-летие открытия Шаимского месторождения, 55-летие открытия Самотлорского месторождения, у нас в регионе добыто 12-я миллиардная нефти. От миллиарда к миллиарду. Маховик нефтегазового комплекса Югры, аналогов которому нет в мире, создает условия для жизни граждан России. В первом полугодии 2020 года открыто северо-западное Пылинское месторождение, дочита добыча на Лонгорском и Западно-Честинном месторождениях. В 2019 году суммарная добыча природного и попутного нефтяного газа в регионе составила 36,6 миллиардов кубических метров. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа достиг 95,3%. Организации отрасли – стратегические партнеры правительства ЮГРЫ. Недропользователи вносят особый вклад в развитие поселений нашего региона. Строят школы, детские сады, спортивные центры, объекты здравоохранения, оснащают больницы и поликлиники современным оборудованием. Роснефть реализует корпоративную систему непрерывного профессионального образования школа-вуз-предприятия. За 2019-2020 годы из 18 Роснефть-классов, как мы называем их, выпустились 408 югорчан. В этом году при поддержке компании в Нижневартовске начнется строительство детского технопарка «Кванториум». С 2019 года «Сургутнефтегаз» Роснефть участвует в реализации проекта «АйТи-стойбище». Недропользователи содействуют в подключении территорий коренных малочисленных народов Севера к услугам связи, интернета, Благодаря усилиям общества «Лукойл» в Кагалыме в марте 2019 года впервые в нашей стране открылся филиал Государственного академического малого театра. В 2020 году организация планирует реализовать образовательный проект «Мобильный технопарк», который будет работать в отдаленных поселениях региона. При поддержке «Газпрома» в Сургуте открыт мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». 21-й в стране, один из пяти самых крупных. Только у нас используется уникальная купольная конструкция, где размещены экспозиции. «Газпром. Нефть. Хантас» помогает реализовать инициативы общественников, неравнодушных югорчан через проектную лабораторию «Город своими руками». Так, в 2019 году Хантамансийске открылся уникальный сад, пространство для развития креативных индустрий, реализации социальных творческих идей горожан. Славнефть, Мегион Нефтегаз ежегодно участвует в муниципальной программе по организации отдыха детей и подростков. Салэмпетролиум, с 2009 года реализует в автономном округе проект «Кубок Югры» по управлению бизнесом «Точка роста». В 2019 году эта инициатива стала победителем премии Всероссийского ежегодного форума «Лучшие социальные проекты России». Югорчане передают благодарность нефтегазовым компаниям за содействие в обеспечении медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты, аппаратами ИВЛ. Мы ценим ваш вклад в борьбу с пандемией COVID-19. Керн достижений нефтегазового комплекса Югры России пополняется новыми слоями. Время ТРИЗОВ требует от организации нестандартного, высокотехнологичного взгляда на отрасль, на подготовку специалистов. Команды профессионалов отрасли справляются с этими задачами. Так, «Сургутнефтегаз» стал одной из первых нефтяных компаний в регионе, которая успешно развивает собственную систему непрерывного профессионального образования в Центре политехнического обучения. Компания на протяжении многих лет поддерживает рационализаторскую деятельность сотрудников. В 2019 году внедрено более тысяч предложений в области бурения, ремонта скважин, электроэнергетики. С 2018 года правительство Югры и компания «Газпром нефть» работают над созданием комплекса отечественных технологий для разработки Баженовской свиты с открытием новых производств Югре. крупнейший актив нефтяной компании Роснефть предприятие Роснефть Юганск нефтигаз повысила эффективность бурения почти на 50 процентов установив в этом году новый рекорд коммерческой скорости бурения горизонтальная скважина глубиной 4120 метров построена за 8 суток одно из ключевых Добывающих предприятий нефтяной компании «Роснефть» общество «Самотлорнефтегаз» первым в отечественной отрасли внедрил систему интеллектуального месторождения. Ряд уникальных технологических решений внедрен обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз». С целью снижения производственных рисков на предприятии введен промышленную эксплуатацию IT-продукт 5 d В июне 2020 года общество завершило масштабный проект по цифровизации системы управления в сфере энергосбережения нефтепромыслов. Лукойл Западная Сибирь – один из лидеров по количеству внедрений природоохранных технологий. В их числе бурение новых скважин без размещения отходов в шламовых амбарах. Комплексная работа по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Организации нефтегазового комплекса идут курсом максимального снижения нагрузки на окружающую среду, рациональное использование попутного нефтяного газа, снижение аварийности на трубопроводах, сокращение площади нефтезагрязненных земель – это экологически эффективный промышленный рост отрасли. Первый начальник участка первого нефтепромысла «Мегион нефти» Евгений Васильевич Большагин вспоминает, я считаю, что каждый из тех, кто начинал осваивать Север, стоял у истоков его нефтяной истории. Ведь нужна огромная сила духа, чтобы не бросить все на полпути. Нефтяники во все времена остаются людьми особого склада характера. Трудолюбивыми, целеустремленными, сильными духом. Продолжу. Впереди на службе югорчанам России каждого из вас, уважаемые работники отрасли, ждут пласты успехов. Это новые страницы истории Хатумансийского автономного округа Югры, который создает элита нефтегазовой промышленности страны. Желаю вам, уважаемые земляки, масштабных достижений, воплощения самых смелых, амбициозных проектов на благо Югры России. Добра! Здоровья вам, членам ваших семей.